Каждый из нас обладает внутренним чемоданом. В этом чемодане сложены инструменты. И эти инструменты и есть наши таланты. То есть инструменты, которые позволяют нам достигать результатов в каких-то либо областях, в каких-либо вопросах очень быстро. Сочетание этих инструментов делает нас уникальными. При этом, если мы найдем ту самую уникальную сферу, куда мы их можем применить, мы добьемся там успеха. Я в этом абсолютно убежден. Убежден в том, что у каждого есть этот ящик. Поднимите руки, кто с этим не согласен. И я абсолютно убежден в том, что познакомившись, наведя в нем порядок, понять, какие есть инструменты, что с ними можно делать, абсолютно легко можно добиться успеха. Как вам это все? Очень хорошо. Есть вопросы? Мастер-класс закончен. Спасибо. Спасибо, да. В том-то и дело, что как раз талантология ⁇ это проект о том, а как же это сделать?